Это Макс. Он ведет активный образ жизни и регулярно пользуется преимуществами приложения «Аниматор» по принципу «Купи одно, второе получи бесплатно». Сначала Макс регистрируется в приложении и приобретает подписку на интересующую его категорию. Затем создает пин-код для активации своих ваучеров, после чего посещает заведение. Перед тем, как попросить счет, Макс заходит в приложение и выбирает нужный ваучер. Представитель данного заведения вводит свой пин-код, после чего ваучер активируется и данная услуга — список с аккаунта Макса. Менеджер заведения при этом получает уведомление на почту об удачном использовании ваучера. В итоге Макс получает двойную ценность и хорошую экономию денег, а заведение — еще одного довольного постоянного клиента. При этом, используя приложение Animator, стоит помнить такие правила. Один ваучер может быть использован только между двумя людьми. Можно использовать не больше четырех ваучеров за один раз. По ваучеру будет засчитана самая меньшая по значению позиция в счете или равное ее значению.